Вот это ферма, я понимаю Вот заработаю бабосов на фермерском хозяйстве И свалю куда-нибудь подальше На остров отдыхать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 годными крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как Myth of Empires, и не только. Но мы, конечно же, начинаем, друзья! Некоторые спросят, зачем нам разводить кабанов, ведь с тех же, например, оленей, с тех же, например, лис падает и мех, падает и мясо и так далее. Кабаны, во-первых, нужны для добычи такого уникального ингредиента, который не падает ни с лис, ни с оленей, да вообще, по-моему, ни с кого. Из кабанов можно получить вот такой вот ценный ингредиент, под названием бар. Какой-то особенный, может быть, жир или что-то в этом роде, который, ребятки, падает только лишь с них. Для чего он нужен? Он нужен, ребят, для крафта всяких интересных штукенций, типа улучшений, типа всяких там апгрейдов на ваше оружие и еще кое-где используется. Короче говоря, кабанов нужно разводить. Ну и по такой же аналогии, как я сегодня продемонстрирую, как ловить кабанов, ловится у нас и олени, ловится у нас и волки, то есть, посмотрев этот видос, ты будешь сразу же готов поймать любого Тебе нужного зверя Таким же образом ловятся у нас пантеры И в том числе медведи Ну что ж, поехали, я тебе продемонстрирую Что для этого требуется Для того, чтобы тебе можно было ловить кабанов Тебе необходимо для начала достичь Определенного уровня Давай взглянем вот на эту, на последнюю вкладочку И здесь мы должны найти а, Следующее, так, это у нас кто? Это кролики, да, дальше идем у нас В списке кто? Вот они олени, да На 31 уровне у нас открывается возможность Крафтить клетку для животных она-то и будет являться ключевым фактором для того, чтобы можно было поймать кабана, да? Так ты его на себе не перетащишь, как... Тех же самых лис и кроликов, тебе необходима будет вот такая клетка для животных. Дальше тебе потребуется специальный загон, он называется вепри почему-то, ну или же логово кабанов, наверное, назовем его более-менее логически. Следующим, что потребуется, конечно же, корм для кабана, он здесь тоже есть. В общем, когда ты достигнешь 33 уровня, а тебе все, все постройки откроются. Да, обязательное условие, это у нас загон для кабанов, это корм для кабанов у тебя должен быть предварительно. Подготовься, пожалуйста, не поленись, вот такую вот телегу, на которую установи вот такую вот клетку для животных. Все крафтится достаточно легко и просто. Как я уже и говорил в прошлых своих видео, клетка для животных крафтится вот на этом вот столе под названием «Скамейка архитектора». Да, вот он, этот крафт. Сама у нас крафтится вот на этом верстаке под названием «Плотницкий верстак». Вот такая вот, ребят, тележечка необходима. Вот деревянные колеса, медные слитки, веревки. После того, как ты все это сделаешь, не забудь, конечно же, скрафтить еще какие-нибудь а, стрелы с транквилизацией которые помогут тебе в поимке кабана и его оглушении. Также можно попробовать оглушить кабана вот такой вот тяжелой дубиной, который можно оглушать умирающих воинов или же животных. Ну, мы это потестируем. А вот что действительно работает точно, это вот эти вот стрелы с каменным тупым наконечником. Они так называются. Болты с каменным тупым наконечником делаются они вот в такой вот платформе осадного оружия. На их крафт потребуются достаточно интересные компоненты. Это у нас базовый лошадиный транквиль. И бронзовая стрела, если ты стреляешь с лука. Если же ты стреляешь с арбалета, то можно попробовать сделать версию для арбалета. В крафте ничего сложного нет. Как говорится, из самых простых компонентов все дело у нас можно создать. По поводу базового транквилизатора, он делается вот в такой вот большой ступке, где и можно подсмотреть наш крафт. Растительное масло необходимо. У нас мясо в маринаде, то есть это гнилое мясо, вот такое вот нам потребуется. Также это древесный ясень, он у нас получается после Обжига любой практически, либо древесины, либо травы, чего угодно Ну и конечно же горох Ну когда у вас будут все вот эти компоненты, про которые я сейчас вам рассказал Вы, можно сказать, на 100% подготовлены и можно выезжать Также не забудьте, отдельно на себя какую-нибудь броньку Ведь кабаны у нас достаточно жесткие создания А если они двигаются в стаях, в основном они, ребят, перемещаются в стаях то тогда завалить такого а, парня-кабанчика будет не совсем таки просто. Поэтому одень на себя какой-нибудь тряпьё, да не иди голыми руками на кабана... Иначе рискуешь быть просто-напросто Нападетым на острые а, Клыки. Ну, а теперь нам ничего не остается Как идти за кабанчиками Цепляем нашу тележечку на нашу Лошадочку вот таким вот образом, да по бам запрягаем мы Кстати, если ты еще не в курсе, как отклавливать лошадок И как их размножать, то, пожалуйста Переходи в плейлист, в описании ссылочка Имеется. Там я рассказываю не только Про приручение лошадок, а еще и много Всякой интересной информации по поводу этой игры И не только. Благо нам ехать далеко не приходится Да, у нас кабаны обитают прямо таки под забором. Мы просто-напросто открываем двери и, пожалуйста, всех, как говорится, расцветок, всех мастей, и мальчики, и девочки. Да даже вон за забором, оказывается, у нас ходит, Можно было сюда не заезжать, да. Вообще, базовые, как говорится, азы по оглушению. Необходимо, значит, довести здоровье до самого минимума. Главное, не убить твою цель. Все, я сейчас, смотри, опустил по минимуму, но он от нас убегает. Ну вот тут как раз-таки у нас и будут работать стрелы с транквилизатором. Потому что, ну как ты его будешь глушить, так, так как он от тебя убегает постоянно. Либо дождаться, пока он успокоится. Либо же взять стрелу с транквилизатором. И вот таким вот образом ему всадить прямо в, мяс... в мягкое место Я надеюсь, он у нас не умер, а всего лишь на навсего вырубился Да, наш вепрь вырубился, вроде бы даже кровью не истекает Для того, чтобы этого парня подобрать, необходимо сюда подкатить свою тележечку Давай мы сейчас подкатим на лошади к тому месту, где у нас помер наш кабан Точнее не помер, он просто оглушен да, смотрите, не переборщите и берите самые такие слабенькие стрелы, особенно если идете на особей низкого уровня, иначе вы рискуете с этой же стрелы уничтожить просто кабанчика. Ну что ж, подъезжаем мы к кабанчику, все, что нам остается сейчас сделать, это подъехать к кабанчику и, находясь рядом с ним, нажать на клеточку. Нажимаем на клеточку и поместить животное в клетку, все. Какое животное? Остается выбрать какое животное, конечно же, вепрь. Все, помещаем наше животное в клетку, и мы готовы а, вести его на базу. Зная, что у нас в клетке животное сидит не вечно, и по истечении вот того вот таймера, который ты видишь вот там вот в левом нижнем углу, у нас просто-напросто наш кабан сбежит. Но этого времени достаточно будет, мне кажется, чтобы перевести животное через всю... Карту. Естественно, у тебя на базе уже должно быть предусмотрено место да, для кабанов, которые мы с тобой делали в начале. А, если у тебя его не будет, то, конечно же, постарайся сразу же его скрафтить по, -по быстренькому. Для того, чтобы переместить кабана в наш с тобой загон, давай просто напросто подойдем также к клеточке, нажмем на нее. Для того, чтобы переместить животное в наш загон, давай просто напросто зажмем клавишу Е, e на, наведя на наш загон для кабанов, и нажмем переместить животное в здание. Наш вепарь благополучно перемещается. Еще раз, давай проверим, какую особь мы поймали. У нас, друзья, есть самка. Для того, чтобы наши животные размножались, нам еще нужно, конечно же, привести и самца. Давайте сейчас быстренько сгоняем за самцом. Ровно таким же способом, как до этого мы поймали самку, ловим мы и э, самца. Подходим к нему в упор, да, и тыкаем прямо в глазе. Ну и вот он, собственно говоря, наш самец удалец. Ну что, самец, пойдем тоже в клеточку. Тебя уже заждалась твоя, как говорится, богиня. Ну и пока я везу немножко информации. Чем выше уровнем животное ты отловишь и поместишь в свой загон тем больше оно ресурсов будет тебе приносить. Имей это в виду. Поэтому есть смысл покататься, поизучать местность, поискать, где у тебя, например, кабанчики живут пожирнее рядом с твоей территорией. Еще один очень важный факт, да, про который я забыл рассказать, когда мы приручали медведя в прошлом нашем видосе. Очень важно, ребят, вот к этому загону, помимо того, что вы сюда засыпали немножко еды, необходимо также прикрепить сюда будет наемного работника, как это сделано сейчас вот у нас. Прикрепить ему нужно для того, чтобы он у вас раздавал еду ухаживал за вашим как говорится загоном для кабанов иначе еда кабанам не будет поступать и они помрут так же как мой бедный мишка которого я вчера поймал но он благополучно помер потому что я сюда не закрепил никакого специалиста который бы вот таким вот образом подкармливал наших животных да не забывай про это для того чтобы покормить твоих кабанов необходимо просто-напросто вот сюда поместить корм для кабанов а потом вот с помощью вот этой вот вкладочки вот нажать на эту кнопочку, если у тебя здесь будет корм для кабанов, ты сможешь распределить сколько корма для кабанов тебе поместить к кабанам в хранилище. Корм для кабанов отображается вот здесь. Если хочешь, чтобы у тебя не было штрафа, то корми вот тут. У нас есть значит такой маленький красный маркер, да, если присмотреться вот к этой вкладочке, если ты преодолеешь этот порог, значит у тебя кабаны будут себя чувствовать гораздо лучше. А так как у нас есть самец и самка, число кабанов со временем будет расти. Если ты хочешь, чтобы у тебя кабаны достигали какого-то лимита, если ты считаешь, что ты не вывезешь их в их прокормке, то вот через эту вкладочку можешь задать максимально допустимое число, пускай, например, у нас это будет число 8. 8 кабанов, 8 кабанов нам будет пока что достаточно. И выше 8 кабанов у нас вот это вот число... Блин, почему у меня 7 стало... Не знаю, с чем это связано, друзья мои дорогие, но у нас теперь больше 8 кабанов, точнее больше 7 в этом загоне водиться не будет, а это значит, что тебе придется кормить их гораздо проще, потому что если у тебя будет максимальное полное да, вместилище кабанов, поверь мне, тебе будет достаточно сложно за ними ухаживать. Оставить вот этот минимум нужно для того, чтобы ты просто-напросто справлялся и твои животные чисто просто не померли и ты смог спокойненько их потом размножать, когда у тебя появится необходимые. И для этого ресурсы вот для чего нужны вот эти вот а, вкладочки Также тебе, если потребуется потом перевести куда-то своих животных Ты также просто можешь подойти к своей клетке Нажать на нее и нажать на поместить, переместить животных куда-нибудь в другое место Вот, пожалуйста, здесь у нас есть и при наши, да Мы можем поместить его обратно ну и таким же образом, да, у нас здесь Вепр исчезает и сюда он помещается Но мы сейчас обратно переместим, то есть перемещать Животных можно по своему усмотрению Сколько тебе заблагорассудится за Раз, эта механика работает Достаточно легко и просто Ну что ж, вот по такому же принципу вы сможете Отлавливать не только кабанов, но и оленей И волков, медведей Пантер, ну и даже, я так понимаю Самих лошадей можно пихать вот в эту Клеточку и а, быстренько их Перевозить в то место, куда тебе будет Необходимо. Ну что ж, я надеюсь, он информации я тебе предоставил достаточно если же ты считаешь что братишка скреч что-то не доказал, о чем-то умолчал то поругай его в комментариях напиши мол, ты чего так лажаешь-то конкретно братишка скреч ты еще не сказал про то и про то по данной теме и братишка скреч прислушается и конечно же в следующем своем видео дополнит конструктивную недостающую информацию ну что ж продолжай играть только в самые крутые топовые игры приятного тебе геймплея еще обязательно увидимся и услышимся продолжение конечно же следует